В предыдущей части мы обсудили степень связанности отдельного сетевого узла, и это подводит нас к более широкому понятию центральности. Центральность это на самом деле мера, которая показывает насколько влиятелен или важен узел в рамках всей сети. Понятие важности может иметь различные смыслы в зависимости от типа рассматриваемой сети. Так что, в какой-то мере, индекс центральности отвечает на вопрос, что именно характеризует важный узел. При измерении центральности, мы можем получить некоторое понимание о значимости узлов в рамках всей сети. Степень связанности узла, которую мы рассмотрели ранее, является, наверное, самой простой и основной мерой центральности. Мы можем измерить степень узла, сравнив количество связанных с ним узлов с общим числом узлов в сети. Однако измерение степени узла покажет лишь то, что происходит на локальном уровне, рядом с ним. Он ничего не скажет нам о положении узла в рамках всей сети. Это необходимо для правильной оценки общей степени центральности и влиятельности. Понятие центральности немного более сложное, чем степень связности, и зачастую может зависеть от контекста. Мы представим некоторые наиболее важные параметры, которые используются при рассмотрении значимости некоторого узла в рамках сети. Значимость можно представить двумя способами. Первый – это посмотреть, сколько ресурсов сети проходит через данный узел. Второй – насколько критичен узел для их прохождения, можно ли его заменить. Например, мост в транспортной системе страны может быть очень значимым, так как через него проходит очень большой процент перевозок. Или он является единственным мостом между двумя важными пунктами. Это помогает нам понять значимость на уровне абстракции. Нужно определить какие-нибудь точные параметры для того, чтобы выявлять и измерять это понимание. Для этого рассмотрим четыре наиболее важных показателя. Во-первых, как мы уже обсуждали, степень связанности узла это основной показатель, определяющий степень его значимости и его ближайшем окружении. Во-вторых, у нас есть так называемый показатель центральности поблизости, который старается ухватить то, насколько близок узел по отношению ко всем остальным узлам сети. То есть, насколько быстро или просто по сети можно добраться из данного узла в другие. Центральность по посредничеству – это третий показатель, который можно использовать. Он пытается отразить роль узла в качестве связующего звена или моста между группами других узлов. Наконец, существуют показатели престижности, которые описывают то, насколько вы важны, основываясь на том, насколько важны те узлы, с которыми вы связаны. Опять же, то, какой из них будет работать лучше, зависит от контекста. Поговорим о близости. Близость можно определить как противоположность удаленности, а удаленность узла определяется как сумма расстояний до других узлов. Соответственно, чем центральный узел, тем меньше его удаленность у других узлов. Близость можно считать мерой того, насколько много времени понадобится для распространения чего-либо, например информации из интересующего нас узла последовательно во все остальные узлы. Можно выяснить, как соотносится важность узла с нашими измерениями способности узла влиять на все остальные узлы в сети. Посредничество, как уже упоминалось, говорит нам о том, насколько необходимым является узел для сети в качестве связующего звена между другими узлами. Центральность по посредничеству измеряет число случаев, когда узел выступает в роли моста в рамках кратчайших путей между двумя другими узлами. В такой формулировке вершины, имеющие высокую вероятность вхождения в случайно выбранный кратчайший путь между двумя другими вершинами, будут иметь высокий показатель посредничества. Наш последний показатель старается отражать то, насколько связаны являются узлы, с которыми связан данный узел. То есть, вместо того, чтобы смотреть на общее число ваших связей, гораздо интереснее ценность этих связей. Один из способов измерить это называется центральностью по собственному вектору. Центральность по собственному вектору присваивает относительные очки каждому узлу сети, основываясь на идее о том, что связи с узлами, имеющими много связей, более ценны, чем связи с узлами с небольшой степенью связности. Центральность по собственному вектору – это один из показателей, который используется поисковыми машинами в интернете для того, чтобы выстраивать сайты по их относительной важности, основываясь на важности сайтов, которые на них ссылаются. Итак, у нас появилось базовое понимание различных показателей, необходимых для обсуждения центральности узлов в сетях. Теперь мы можем взглянуть на граф и увидеть, что каждый показатель представляет собственную проекцию этого графа, позволяет отвечать на свой набор вопросов. Вот одна и та же сеть с цветовой разметкой центральности узлов, где темно-синяя означает низкую степень центральности, а красный – высокую. Можно заметить, как цвета меняются на разных участках сети в зависимости от показателя, который мы измеряем. Это значит, что различные показатели содержат разную информацию. Можно сделать вывод, что когда мы пытаемся выяснить степень центральности узла, в ответе всегда будет присутствовать некоторая относительность.